Доброе утро, день, вечер, ночь. Это подкаст-сэндвич, выпуск второй. Сегодня у меня в гостях, или я у них в гостях, тут уж как посмотреть, двое замечательных молодых людей. Это Данил Черкасов. Здрасте, здрасте. И Николай. Здравствуйте. Предпочел остаться и в Ладно, приступим. На самом деле, сегодня, поскольку у меня в гостях мужчины, это происходит, будет происходить нечасто, вот, я хотела поговорить про какие-то половые штуки, ну, в плане, например, как бы какие-то непонимания, которые могут возникать у мужского населения к феминизму, какие-то вопросы и так далее. Поэтому для начала мне хотелось бы, чтобы, ну, во-первых, вы как-то представились чуть про себя пару слов, просто чтобы люди, ну, понимали, что вы вообще за ребята такие... Замечательные, прекрасные. Во-вторых, а во чтобы вы, может быть, в паре предложений, может быть, и не в паре, обозначили свою позицию относительно феминизма, то есть какие-то, э, не знаю, подводные камни, плюсы-минусы и так далее. Как вы к этому вообще всему относитесь, к этой движущей, к представительницам э, какого-то данного движения, ну и так далее и тому подобное. Вот. Данил? А, да я на самом деле думаю, что насчет Николай, потому что я... Разольюсь сейчас, буду говорить очень много, вот, если Николай как-то коротко сейчас представит, я сумею что-нибудь оформить в голове. Если ты будешь говорить много, я тебя заткну. Ну, хорошо, тогда давай я сначала Николай, чтобы у меня было больше шансов не затыкаться. Хорошо, ладно, давай. А, Николай? я уже не могу делать то же самое, да? Нет, ты не можешь, больше не поворачивается, дамы, и господа. Ну, я думаю, причем к тому, что она поворачивается, это не по крайней мере. Да, да, думаю. В общем, очевидно, очень тупо будет рассказывать что-то про себя, когда Поэтому я привык в твою часть вопросов. А, собственно. А... Короче. А... Про плюсы, минусы и всякие прочие штуки. А... Для меня. Для меня. А вот. А... А если говорить про ну, современный феминизм, про третий уровень, ну, поскольку, типа... А, целесообразность предыдущих очевидна, и с этим вообще мало кто когда Предыдущих, волн феминизм это имеешь в uh -huh. а, Вот, а, и с этим мало кто спорит, даже среди мужчин. Вот, я поговорю по третью. Вот. А, а, ну, начать можно с того, что... А... Ну, краснеет, придет <laughs> я пока подхожу в флаг. А, ну, на самом деле... Говорить о дешевонах уже нет смысла, потому что об этом уже... Чуть-чуть ну, погромче можно, пожалуйста? Много всего сказано, mm -hmm. вот, но про третью волну говорить тоже особо не хочется, просто я могу как-то кратко описать ситуацию, которая сложилась сейчас, на мой взгляд, и описать отношение. Начально я связь с того, что я, в принципе в отношусь к этому всякому неравноправию поскольку сам с ним сталкиваюсь в свою жизнь достаточно редко или может просто не замечаю как представитель более привилегированного сословия белый гетеросексуальный мужчина да. Да. что-то вроде этого я очень редко даже от знакомых девушек слышу историю о том чтобы их куда-то не приняли на работу в связи с их полом и очень часто сейчас даже сталкиваюсь с тем что когда Общаюсь с какими-то людьми, которые вынуждены вступать с другими людьми в, в какие-то деловые отношения, и, как правило, всегда помечают, что их дальнейшая позиция никоим образом не связана с полом, религиозными убеждениями и всеми остальными штуками и человек, с которым они собираются сейчас общаться, что, на мой взгляд, тоже очень круто. Вот. Uh -huh. То есть к феминизму я отношусь нейтрально, за исключением всяких там совсем окалтелых девиаций, когда меня просто нападают за то, что я мужчина на, на улице. Вот я считаю, что это не совсем правильно. Uh -huh. ну, что были такие истории. Да, были такие истории. Uh -huh. ну, расскажи, я, пожалуйста. я прямо сейчас даже могу вспомнить, шестнадцатый год я пошел в антикафе территория общения. А, вот, и там так случайно казалось, была какая-то сходка феминисток, вот, феминисток их назвать трудно, на мой взгляд, это скорее как какие-то национали... ну, амазонки-националистки вот, потому что они были большие, накачанные с кучей татух, э, с ними волосами и безумно агрессивные на... все, все, такие, все были. такие были, у них напрочь, это вообще какое-то представление о личном пространстве, о чем-то таком, то есть я сижу, пью кофе, никого не трогают, ко мне подходит начинают мне предъявлять за то, что я здесь сижу. сейчас? Да, да, да, то, что у них здесь сходка, вот. И, в принципе, это они антикафе сейчас, видимо, они полностью сняли. Хотя это было не так, когда точно администратора, они забронировали как бы просто места, но общий зал был свободен. Естественно, оттуда начали просить. Ну, я начал возмущаться, немножко раз, потом у меня заметили мои начали хватать меня за руки, чтобы получше рассмотреть. Это меня уже как-то окончательно... Выбесило, и когда я спросил вот, что, собственно, они делают, я получил такой очень интересный ответ, это ты так говоришь, потому что я женщина, вот, я пытался начать объяснить, что дело в том, что она просто поступает по-скотски, но в итоге она все это свела в половое неравенство и мое предубеждение против того, что она женщина, это меня очень сильно смутило, и вот к таким женщинам у меня предубеждение, естественно, есть очень сильное. С адекватными феминистками я сталкивался достаточно часто, я бы, честно, не сказал, что они как-то отличаются от женщин, которые не придерживаются фемистических идей и в целом вообще не, как бы, если не трогать определенные темы, не складывается ощущение, что это кто-то, кто может тебя оскорбить или задеть просто потому, что он проецирует на тебя возможность Оскорбление. То есть здесь складывается такая ситуация, как э, обратный расизм, вот, когда черные шкварят белых за то, что они белые, грубо говоря. Вот. Да, я, я тебя поняла, я тебя услышала. А, но смотри, ты мне сейчас описал больше а, про феминизм как именно ну, какую-то идеологию, которая придерживается более-менее конкретной личности. То есть... А... Здесь ну, ты рассказала про, про какой-то случай девиантного поведения феминисток. Я говорила же скорее про саму как бы суть движения. То есть, ну вообще, суть в том, что, как бы, я думаю, я надеюсь, ты не будешь отрицать, что, ну вот ты говоришь, я не сталкивалась с проявлением сексизма. Это буквально, жалко, что я не слушала предыдущий выпуск, мы там говорили про это, про то, что очень многие люди умные, они существуют в таком пространстве, которое они сами вокруг себя формируют, то есть свое окружение. И это окружение является для них, ну, условной какой-то социальной зоной комфорта. И в этом окружении а, не происходит никаких вещей, которые м, выходили бы за рамки вот их представления о мире этих людей, иначе они не сформировали бы себе соответствующее окружение. А, и поэтому то, то, что, короче, вокруг тебя не происходит ну, в близком кругу никаких сексистских вещей, не значит, что и в мире их не происходит. Естественно, это вообще можно развить на всех людей, что люди формируют в себе картину мира, круг общения. Да, я и говорю про всех людей, говорю конкретно про Нет, тебя. умных людей. Вот. Ну, я просто с умными людьми mm -hmm. так происходит, это, на мой взгляд, выражается сильнее гораздо. Mm -hmm. Потому что умные люди формируют вокруг себя умных людей, широких взглядов тоже как бы. Которым очевидно, почему типа, сексизм это неправильно, почему расизм это неправильно, и так далее. И ну, так далее. просто я, наверное, повторюсь, это более коротко сожму свою позицию, что я считаю, что вообще равенство это хорошо в том смысле, если оно возможно. Есть, допустим, вещи, которые мы не можем обойти, в которых мы разные, и, и мы разные, это, в принципе, в этом нет ничего плохого. Но если дело касается каких-то социальных взаимоотношений, то здесь физиология, не должна быть каким препятствием и чем-то, что вынуждены ограничивать людей, если это не касается определенных профессий. Хотя здесь тоже есть оговорки, то есть можно рассмотреть, к примеру, ситуацию в Японии. Uh, был очень интересный момент. Одна из uh, дельниц феминизма описывала в своей статье, что феминизм у нас изначально заложен в, в смысле неравенство заложен у нас изначально в социальную структуру общества, о том, что, грубо говоря, многие инструменты, они приспособлены для взрослых белых мужчин, которые женщины, в принципе, взять не могут, или им носить достаточно трудно. Так делают с пожарниками, то есть в Японии, к примеру, где средний мужчина объективно меньше среднего европейского мужчины, там, в принципе, зинистетически европейская женщина вполне способна выполнять функцию пожарника, потому что все сконструировано с расчетом на их комплекцию. В Европе, но в частности России, подобного не Невозможно. Поэтому если говорить не про окружение, а про какие-то более широкие вещи, то это неравенство, оно изначально уже заложено в нашу культуру, и бороться с ним идейно не представляется мне невозможным. То есть, здесь необходимо менять много таких корнев вещей, как язык, как социальные вещи, ну и материальный мир в том числе, поскольку в таком разе равенство невозможно, если ты просто не можешь тянуться до ручки. Ну, допустим, да, но если а, двери конструируются так, что женщина не может дотянуться до ручки, почему мы не можем а, отстаивать свое право дотягиваться до ручки и а, как бы толкать идею, производить двери, где ручки будут находиться в а, соответствии я, я говорю, что это и нужно делать просто если... Ну, не все об этом задумываются. То есть такие частности, которые уже формируют наше поведение, становятся какими-то паттернами. То есть мы открываем двери, придерживаем их просто потому, что так принято. Мы э, идем рабы в пожарнике просто потому, что так принято, а женщины, они не справляются с работой, и никто не говорит, что это происходит потому, что... оборудование такое, это происходит потому, что женщина просто не может справиться. То есть, как правило, очень трудно донести апеллирую именно к каким-то таким вещам, потому что материальная часть, она, как правило, в борьбе и идеи остается за а, рамками. Она не входит в сферу интереса. Вот. Ты, я очень, очень очень красиво звучащий пассаж, но я упустила твой поинт. Короче, можно говорить про идеи и говорить о том, что Идея равенство быть... это да. хорошо. Идея равенства это хорошо, но проблема в том, что если ты не тыкаешь носом в именно те штуки, которые происходят, то я, я, я понимаю, ты, ты считаешь, что ну, ныне такая ситуация, что с учетом определенных как бы, исторических факторов того, как формировалось наше общество и так далее, и так далее, типа для тебя сейчас равенство является какой-то утопией. Класс. Нет, для меня равенство не является утопией. Но если мы говорим про абсолютное равенство, то его достичь невозможно. Если мы говорим про какие-то социальные моменты тут есть, ну да, сложившиеся какие-то штуки, которые тяжело изменить, даже мужчине трудно пробиться в некоторые определенные сферы. Ну да, людям в принципе бывает сложно делать некоторые вещи, как бы. Смотри, здесь какая история. Я просто не очень понимаю, я поняла твою позицию, я не очень понимаю единственное, что почему ты считаешь, что если уже что-то сложилось, какой-то уклад, то его, почему его нельзя менять? А нет, почему его можно менять? Просто это не может происходить сиюминутно. Сиюминутно никто и не и... знает, в плане, мне кажется, что очень много из тех женщин, которые за феминизм, они, как правило, ну, в основном, это либо работа на местах, грубо говоря, то есть ты пытаешься что-то изменить в своем окружении, но когда ты находишь окружение, которое, в принципе, удовлетворяет твоей картине мира и равенства, то ты, в принципе, как-то об этом забываешь, и, и это, тебе говорит, вот да. это не нужно. Вот. Да. А бороться глобально очень трудно, если ты не можешь сформировать какой-то какой кружок людей, которые тоже этим озабочены. Но тут Нет. возникает та проблема, что ты формируешь этот кружок людей, вам, в принципе, вместе комфортно, и это, как правило, может забываться. Нет, ты не прав. Я, я например, смотри, я как бы, вы являетесь моими друзьями, то есть моим окружением, например. Mm -hmm. а, соответственно, мне с вами комфортно. Как бы даже с учетом того, что, в принципе, мою позицию относительно феминизма, там, и прав и прав женщин, и так далее, и так далее, разделяет полноценно, я думаю, только Николай. Ну, то есть, как бы и ты, ты с оговорками, как бы, понятно, там, есть еще другие люди, про которых мы не будем говорить, упоминать их и фамилии, которые считают, что всех женщин нужно убить, <смех> это шутка, естественно, они так не считают Просто действительно у нас так сформировалось, что много шуток про это В общем, <смех> есть люди, которые не разделяют позицию феминизма Считают, что это бесполезно и так далее, и так далее И происходит следующее То есть я с вами дружу, но мы просто не говорим на эти темы Потому что я не считаю, ну, что если я буду постоянно доебываться и навязывать свою позицию И постоянно дискутировать, и заебывать человека своими э постоянными попытками как-то его переубедить Конечно, нужно спорить, но только человек сам хочет спорить, если он открыт к, ди к диалогу. Если он не готов это делать, то это просто навязывание, и это, наоборот, будет только укоренять э, стереотипы о том, что феминистки какие-то неправильные. Вот. И смотри, а, но, но при этом я состою в феминистическом активистском движении и делаю вещи для феминизма какие-то, для них в частности. Вот. А, и это ну, тоже является частью движения, которое как бы, ну, борется. А ты утверждаешь, что если ты даже формируешь вокруг себя людей, которые разделяют твои идеалы, то вам комфортнее, вы все равно не хотите типа бороться. Ну, а можешь тогда поподробнее рассказать о вашей деятельности, то есть что вы делаете? Мне ну, просто интересно, как это строится. Про, про что я я я... ячейку? Да, я же, ну, не... я же далек от этого, поэтому. Да, ну давай про это коротенько, потому что подкаст не про это. Угу. Быстренько так интересно. Ну, ну да, да, хорошо. Ну, ну, Но смотри, а, как бы наша конкретно. То есть существует много разных феминистических ячеек, а, конкретно наша ячейка. Ну, наша, так, так сказать, как это... Я почему-то хотел сказать слово «сборище». Коммуна. Что? Коммуна. Коммуна. Коммуна, да, это совсем странно. В общем, наша конкретная организация, она на самом деле выступает за объединение, в первую очередь, всех прочих организаций феминистических, которых очень много, потому что сейчас внутри сообщества сложилась такая проблема, что как бы каждый... Все, кто формирует какую-то группу они хотят иметь свой какой-то бренд и сделать свои штуки и очень ну, в общем все очень раз... мы короче разразмены сильно и конкретно наша организация ставит свои цели типа как можно плотнее не знаю связать все вот эти вот ну в общем более плотное сотрудничество наладить между всеми существующими аффемическими организациями Делаем очень разные вещи У нас много девушек состоит в... Да, наверное, мужчин у нас есть Я даже не уверена в этом Довольно много людей, и все делают что-то свое Я вот делаю подкаст Делаю для них какие-то ролики, может быть, иногда Это в Питере, в Москве тоже есть люди, которые этим всем занимаются, проводятся лекции, ну, просто просветительские. А, то есть это культ просвет и хождение в народ. Это, такое, это, если это, это просвет, так да. Просветительская это тоже, в общем, очень сильная наша тема. Ну, как бы и, и я, в общем, на самом деле, не считаю, что этот подкаст он важен исключительно для моей ячейки, в которой конкретно я состою. Я, я состою, потому что я разделяю идеалы конкретных вот этих людей больше чуть-чуть, чем других организаций. А, потому что она все-таки активистка, они а а бывают и не такие. Бывают просто, которые там проводят лекции, там практикумы, и, в принципе, никуда не ходят особенно. А, ну и, соответственно, а, я, я это делаю в первую очередь как бы для ну, людей, в принципе. То есть я, мне ничто не мешало бы этим заниматься, не находясь в данном сообществе. Вот, просто я получаю как бы поддержку от людей, которые в нем тоже состоят. Мне помогают с подкастом, помогают с тем, чтобы ну, вот ролик этот лежал там и как бы, где уже есть какой-то канал, на котором какое-то количество подписчиков и так далее. Вот, то есть это не, не совсем с нуля, есть, вот, в этом как бы суть. Вы просто mm -hmm. говорите с людьми, распространяете это все, что как можно больше людей узнало о да. ваших идеях. Стараемся, угу. Не конкретно о наших, а вообще об идеях феминизма, потому что все-таки в России с феминизмом дела обстоят не очень хорошо, но особенно в южных регионах. Вот мы с Яной про это говорили в прошлый раз чуть-чуть, и где-то, наверное, третий или четвертый выпуск у нас будет вообще целиком про южные регионы и ситуацию там, вот, как бы про Кавказ и прочее, и, и прилежащие где совсем все печально, но даже у нас, как бы, сексизм это очень такая... Явная общественная проблема, это прям ну, не шутка существует. То есть, ну, ты же понимаешь, что равноправие, оно не только про то, как иметь одну работу, получать одну зарплату. Ну, Существуют э, прецеденты, когда э, из-за того, что люди воспринимают женщин э, немного иначе, чем мужчин, ну, то есть они относятся к ним иначе. Как бы нам еще надо говорить, вот здесь э, есть такая история: э, вот про пресловутую объективацию, да. То есть, вот из, из Это, наверное, одна из таких самых неприятных, наверное, тем для людей, которые плохо разбираются в теме, то есть ну объективация, типа они считают там, что... ладно, не очень, мне очень важно, что они считают, это я в смысле забиваюсь немножечко... Объективаться, например, в том смысле, что я, например, вот... Э, там некоторые женщины не могут почувствовать себя комфортно в каких-то условиях. То есть, например, я, мне страшно идти к гинекологу-мужчине, потому что я знаю истории, когда э, женщины подвергались насилию в такой обстановке. То есть ты находишься в уязвимой позиции э, перед врачом, и он, соответственно, волен как бы условно... Не волен, конечно же, нет. Он может теоретически сделать с тобой практически что угодно, покуда ты в этой уязвимой позиции. И это... То есть, конечно, я могу, типа, встать, там, пнуть его ногой, например, да, если такое что-то происходит, но не все могут это сделать, в том-то и дело. То есть здесь во многом, на самом деле, феминизм направлен в том числе на то, чтобы у женщин как-то искоренять изнутри вот эту позицию жертвы, позицию, что они подавляемы, что они находятся, что они, что они уязвимы. Женщина должна чувствовать, понимать, что у нее есть право, что какое-то делать, ну, что-либо, mm -hmm. то есть, не знаю, это про внутреннее ощущение женщин в большей, мне кажется, степени, чем про, может быть, даже отношение мужчин к этому. Но ну, для меня это так, по крайней мере. Mm -hmm. Но это внутреннее ощущение, оно же не может возникнуть, если у тебя есть обстоятельства, в которых ты постоянно вы себя чувствовать чувствуешь жертвы. Почему должен? Ну, то есть, ты сам строишь свою жизнь, если ты ставишь себя постоянно в обстоятельства, постоянно подальше ситуации, где ты выступаешь в роли жертвы, значит, что-то у тебя не так с твоим внутренним самоощущением и пониманием того, как вообще, ну, надо строить свою жизнь, mm -hmm. вот, то есть, ну, когда, понимаешь, когда, допустим, ты женщина, ты не уверена, и у тебя подавляли с детства, ты не уверена, что ты вообще имеешь право на жизнь. <свят> <Вот>. <свят> То есть, ну, в нормальную. Допустим, тебе с детства говорили, что, типа, ты, та, не, не, не ты, телка это тупая. Например, тебе, ну, там, раз в неделю батя приходил и говорил, вот, ты в математике ничего не понимаешь, вот, ты тупая, вот, а у тебя брат, типа, он какой, пятерку за четверть получил. И вот это вот штуки, когда они происходят систематически, они э, очень сильно влияют на твое отношение, я думаю, это не нужно объяснять к миру, к себе и к людям, когда ты вырастаешь. Просто я не совсем понимаю, в чем есть феминизм, если это, в принципе, можно развить на всех людей. Это можно развить на всех людей. Но я уже говорила, почему это феминистическая история, потому что она касается женщин. И это специфическая проблема того, как формируются именно женщины, потому что женщины социально находятся вот в этой самой позиции сейчас. Они Именно этот класс угнетается массово по тем историческим и, и прочим социальным причинам, которые ты называл. Ты говорил, что существует, типа, определенный клад вещей, который сформировался исторически. Так вот, исторически сформировался патриархат. из этого патриархата и его отголосков очень сложно вылезти. И существует, типа, множество стереотипов именно о женщинах, и этим занимается феминизм. О, я... о Николай, здравствуйте. О, я, я ждал, пока да, случится какая-то пауза. В общем, я попытаюсь объяснить Данилу то, что ты ему не объяснила, вот, в процессе разговора, потому что, ну, вот, Данил, ты сказал такую штуку, что, типа, эти проблемы можно перенести на всех. Да, логично. Ну, типа, в принципе, это, как бы, если подумать, то верно, а если еще подумать, то это не очень верно, потому что, ну, как бы, проблем у, возможно, на вид одних и тех же бывает разные э, источники, если так можно сказать. А, вот, и, собственно, феминизм уже занимается проблемами, которые вот, основаны, как уже Слава сказала, очень, грубо говоря, на патриархате. Если говорить более э, конкретно, то на э, ну, очень так типа абстрактно выражаясь, стереотипа о том, каким должен быть мужчина и какой должна быть женщина, собственно. Ну, типа, из чего вообще, ну, фактически с чем, вот, э, ну, как бы, не то чтобы для меня, с чем, вот, ну, как я вообще понимаю текущее положение вещей и, и в первую очередь, борется феминизмом. То есть, есть тут вот, гендерные стереотипы, из которых, фактически, идут все проблемы. То есть, ну, типа, абстрактный пример, который я хотел упомянуть, ну, и вот сейчас, типа, подходит как раз он. То есть, э, вот идет, э, да, девушка, да, э, по улице, и, может быть, там, не важно, насколько она, там, в общем, и она транслирует какое-то не очень обычное поведение. Вот, как бы, собственно, в примере жизни она сидела на э, подоконнике каком-то и курила. И проходит мимо женщина, то есть это даже не мужчина, что как бы очень важно, на самом деле для пример например, и говорит «Вот, шалава курит, типа, на подоконнике, что-то такое». Ну, короче, не очень адекватная штука, которая, собственно, ну, как бы, если подумать, строится из того, что вот есть стереотип, что девочка должна быть такой-то, такой-то, а вот эта девочка какая-то другая. И это, Значит, типа... Вот, и это совершенно не прикольно для них. Вот, и, собственно, типа, вот с такого рода вещами, неважно, кем они транслируются, мужчины или женщины, опять же, что, ну, типа, важно, что я пытался показать примером, вот с чем оно, ну, типа, он феминизм и борется. А, и не очень в тему, но я хотел сказать тоже очень важную штуку. Когда вот вы говорили про гружение, а, вообще а, я бы поспорил с тем, что окружение вообще полностью разделяет твои позиции и все такое, о чем как раз ты говорила, потому что, как, опять же, ты после этого говорила Слава, а, вдвоем, как бы окружении, как и в моем, соответственно, потому что это одно и то же, а, далеко не все разделяют эту позицию. И скорее а, вопрос в том, что вы в своем окружении существуете комфортно, потому что у вас в этом комфортное отношение, ну, в этом окружении, и если вы понимаете, что есть какая-то тема, в которой у вас там. Очень сильно разделяюсь взгляды Вы их просто, ну, как-то заминаете Если вы не готовы об этом спорить и так далее И получается, что э, в своем окружении Работать над этим, э, ну, не получается Потому что, но ну, если кто-то не готов к диалогу По вообще совершенно разным причинам Ну, то ты вот ничего не можешь изменить Потому что хочешь там сохранить отношения То все, пятое и десятое, не суть важно Вот, поэтому, как бы, изменить окружение ты не можешь и вот что-то другое, как ты говорил, да не усменить не можешь, и поэтому возвращаясь к тому, что ты сказал, получается, что, ну, во вообще ничего ты поменять не можешь, а это, ну, тоже не очень правильно. Я могу понять, э, так, ну, такую вещь, что, как бы, не каждый человек готов заниматься активистской деятельностью, я это прекрасно понимаю, то есть я, как бы, сам разделяю совершенно разные взгляды, но, типа, как бы, я не активист при этом, ни в а, одном, наверное, из них вот этих вот, ну, так можно сказать, если так можно сказать, либеральных взглядов. Но, как бы, я их все равно придерживаюсь. И, а, как бы, то, что человек... А, секунда То, что человек а, их разделяет, а, но, как бы, не занимается активизмом, не а, как-то не должно, скажем так, а, просто, возможно, мне показалось, но не должно как-то в твоих глазах а, что ли принижать это возможно мне показалось что ты это сделал но если это mm -hmm. было так то так да, тебе скорее всего показалось да но ну, ну, типа, тем не менее point в этом вот и возвращаясь опять же к гендерным стереотипам собственно основная вот вот типа то с чем борется феминизм это проблемы людей и не только женщин но мы говорим о женщинах в данном случае вот которые вот собственно проистекают вот этих гендерных ну, ну, как бы жертвы стереотипов не очень правильно, по-моему, звучит, потому что они не стали жертвой стереотипов, вот как конкретно они, вот есть стереотипы, они сформировали общество. Скорее, раз уж даеба доёб... докапываться они стали жертвами общества. Ну, типа, ну это важное просто уточнение для меня лично, потому что. Это не, не стереотип кого-то угнетает, но, а общество угнетает саму себя, Нет, если так вообще типа выразиться. чем занимаются сейчас активисты и те, кто делают, ну, ну, занимаются активистской деятельностью, соответственно. Потому что для меня этот вопрос был несколько замылен неясен, потому что я сам... А, не включен, не увлечен вот в это поле, и я просто не знаю, что они делают, скажем так. И поэтому мне очень трудно как-то рассуждать и говорить об этом, потому что я не понимаю, чем занимаются современные активисты, и не знаю об этом, просто потому что это не входит в сферу моих интересов и мой дискурс. Вот и все. Сейчас я хотел уточнить, чтобы просто иметь возможность как-то поучаствовать здесь более активно, потому что свою позицию я уже высказал. Ну, а если коротенечко, да. То я думаю, ты понял, в чем суть? В том, что существует дискриминация, с которой мы призваны бороться и просвещать людей. Это самое важное. Ну, просто я, я, собственно, вот опять же к чему говорил про активизм. Вот еще одно я вспомнил. То есть, как бы дискуссия это сейчас, если я, конечно, правильно понял, в чем судья дискуссия, э, все-таки не про активизм и про то, что он делает, а про саму проблему. Да. То есть, как бы мы обсуждаем проблему, мы не говорим, что с ней делать. Ну, мы не обсуждаем это, то есть, как бы, для начала нужно понять, что проблема есть и понять, в чем она состоит Но ну, в этом все-таки цель, как я да, понимаю да. Поэтому ты, как мне кажется, немножко не туда... Нет, я всего. просто хочу уточнить именно для себя, раз уж выделась такая возможность поговорить об этом, почему бы не узнать об этом? Ну, ты понял ответ? Да, да, да, спасибо да нет, собственно. <смех> <смех> ну, собственно, как бы, что я хотела обсудить, мы это все было вводное полчаса. <смех> а что я хотела обсудить, так это, скажем, какие вот, допустим, у тебя есть, мы, ну, в общем, наверное, мы все формируем какие-то ожидания. Так, неважно, насколько мы умны, развиты, может быть, мы тупые или нет, все равно мы формируем какие-то ожидания от тех или иных вещей. То есть, когда мы видим какого-то человека, все равно на подсознательном уровне мы ну, что-то от него ожидаем, допустим. Что, например, поздоровается с нами, если mm -hmm. это, как бы, это новый человек. Или еще какую-то историю. Ну, вариантов, в общем, масса. И я хотела бы поговорить именно про ожидания и стереотипы. То есть, например, вот у тебя, Данил, с тобой, Коль, я тоже про это поговорю? Да, но ну, в общем, здесь на самом деле мне интереснее про Данила, потому что, ну, все-таки наши с ним разность в позициях формирует какой-никакой конфликт. Вот. А, мне интересно, существуют ли у тебя какие-то, вот если так, по-честному, стереотипы относительно феминизма? То есть, а, когда ты видишь женщину и понимаешь, что она феминистка, не в какую сторону ты бежишь? Ну, то есть, неважно, каких взглядов там, радикальных, нерадикальных, либеральных и так далее. Просто феминистка. Нет, ну, допустим, он про это не знает. Ну, во-первых. Какое ожидание ты формируешь от нее? Я не смогу промаркировать человека феминистом или нет, если он это не заявит прямо, или это не будет как-то заниматься. А допустим, я тебе говорю, я приведу там свою знакомую, я сама ее еще плохо знаю, она не моя подруга, она феминистка. Как ты Это будет зависеть от многих факторов. Если рядом, допустим, есть, э, ну, э, настроение, соответственно. Если мне э, будет весело, то я попытаюсь как-то найти болевые точки и попытаться сделать так, чтобы мне было смешно. Вот. Возможно, очень козлино и мускульное, но надо... Как правило, когда я сталкиваюсь с феминистками, которые это открыто декларируют, и с которыми можно поговорить, рано или поздно это все выливается в очень курьезные смешные вещи. Ну, то есть ты их стебешь? Нет, они сами дают возможность это сделать. Ну, вернусь, к Ну, вот да, я был в школе русского репортера, там у нас была одна замечательная женщина, очень антрополог, но она была феминисткой, и в какой-то момент она сказала очень такую интересную штуку, когда речь зашла про властное разделение, она сказала, что... Мне про что, кажется, про, про разделение, как бы вот, грубо говоря, роль, роль мужчин в всяких властных структурах и государственных органов, она сказала, что очень странно, что в парламенте мужчины и женщины представлены не, не поровну. Вот. А -а -а. Это меня очень сильно удивило, потому что мне кажется, что тут в первую очередь идет речь о личностных качествах и твоей способности управлять, а не о том, как бы женщина ты или мужчина. И грубо говоря, если там делить все по половому признаку и давать квоты не по твоим навыкам, компетенциям, а по полу, это достаточно нелепо, о чем я пытался и сказать. Ну, надо получить логичный ответ, что, блядь, ну ты мужик просто, ты не понимаешь этого, вот. Никогда я слышу такой ответ, мне всегда становится смешно, потому что я в этом смысле вижу, тогда когда не как какую-то попытку диалога, как а просто вот представление своих идей, с которыми должен либо согласиться, либо нет, а в остальных случаях э, э, э, тебя просто исключают из этого поля. То же самое было, когда я пытался там пообщаться на различных феминистических группах или пабликах, там выдвигается отдельный вопрос, и если он расходился с мнением модераторов, то все это как-то пресекалось, причем зачастую достаточно жестко, и адекватных ответов я не получал, поэтому а, когда человек себя маркирует как фемини... ну, феминист, или феми... как феминист или феминистку, про, -феминист. про -феминист, да, допустим, хорошо, а, то феминист. в такой Ко? момент я всегда стараюсь выяснить, насколько он радикален в своих взглядах и насколько он открыт диалогу. Если он диалогу не открыт, то, естественно, я буду бежать от него в сторону противоположную. Вот. Да, хорошо. А, я поняла тебя. Ну, то есть ты, я думаю, что... Не соглашусь, если скажу, что тебя в любом случае это не, не очень будет интересовать. Ты в первую очередь будешь, будешь интересован вообще непосредственно с человеком, чем дискутировать с ним о фемининге. Ну да, естественно, потому что, ну, тут можно взять, вот если, допустим, какие-нибудь футбольные фанаты, как вот, ну, простой пример, ты идешь, я говоришь? я болею за спартак, mm. такой, ну, окей, круто, а дальше что, спартак чемпион, ты говоришь, ну, ну, ну да, хорошо, он такой, да, ты не согласен, что ли, ты говоришь, ну то, что тебя не интересует футбол, и, ну ты просто дебил, блядь, ну тебе пиздец за это, ну прошу прощения я за ценную лексику, не знаю, можно или нет, но в общем в такой, извини, да, в такой ситуации, наверное, тебе будет не очень приятно и не очень комфортно вообще, потому что ты шел на диалог, а тебе этого диалога не дали, собственно говоря, тебе вместо этого дали поебалу, это не очень приятно. А, поэтому в данном случае я не делаю каких-то развлечений, разграничений между феминистами футбольными фанатами, и людьми другого либо социальной, политической принадлежности, которые ставят свои идеи выше, чем диалога и возможность это обсудить. Да, ну, есть ли я сейчас тебя услышала, что, в принципе, твой главный стереотип Заключается в том, что это достаточно агрессивные люди. Нет, я не хотел этого сказать. Ну, это, ты не говорил этого напрямую, но ты как-то проследилась. То есть ты а. рассказал о своих попытках как-то разобраться в вопросе и как бы сказал, что люди с той стороны были не очень а, готовы... Я говорю про свой опыт. Может быть, мне просто попадались неправильные феминистки, которые делают неправильный мед. Я как бы... Ну, это тоже, понимаешь, такой... Это просто вот этот очень интересный момент, за который я хочу зацепиться, что ты рассказал о попытке все таки как-то понять, в чем как бы, суть, да? То есть ты говоришь, что, там, задавал вопросы на каких-то феминистических, там, форумах и пабликах, и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, я, как бы, не получал адекватных ответов. И после этого бросил какие попытки. А, не то чтобы бросил, просто я теперь считаю, что, если уж об этом зашла речь, то я выскажу свою позицию. Если да. речь об этом не заходит, то я не буду интересоваться, потому что я не могу знать, насколько человек радикален в своих убеждениях, mm -hmm. и насколько человек открыто готов к диалогу. Поэтому я считаю что если мне меня человек захочет ему про феминизм, если ему поговорить про феминизм, когда вышло с тобой, то я приду и с радостью поговорю. Но если эта тема не возникла, то меня самого это интересовать будет не в той степени, чтобы я мог начать об этом да, делать. Хорошо, я поняла. Давай, смотри, я тебе... Сейчас я отвечу тебе на, на твою позицию двумя пунктами, а потом мы спросим Николая. Смотри, первый пункт, что на самом деле существует очень много разных видов феминизма, их больше, чем либеральный и радикальный. На самом-то деле, я сама недавно про это узнала. Вот. А, то есть, существуют феминистки очень разных взглядов, очень разных, активистских, неактивистских, есть агрессивные, как и люди, в принципе. А, и <смех> здесь не стоит думать, что, а, короче, вот какой-то, что феминизм, он сам по себе что-то в человеке детерминирует. То есть, это, это по факту просто набор а, его взглядов которые, да, могут быть радикальными, действительно, и это может кого-то отпугивать. И внутри сообщества феминистического на самом деле очень много конфликтов на этой почве. Из-за того, что как бы мы понимаем, что мы все, в принципе, заодно и то же в общих чертах, но, типа, некоторым очень сложно воспринимать ну, и принимать позицию других феминисток. То есть даже между феминистками здесь существует конфликт, я уже не говорю про а, отношения феминистического сообщества, вот, одного взгляда, допустим, финического сообщества, одних взглядов и внешним миром, которые, ну, людьми, например, типа тебя, которые на этой теме никак не завязаны. А, ну, это первый момент. Вот. То есть, есть, да, действительно есть, как бы, агрессивные феминистки, которые считают, что мужчин нужно сжигать на кострах из коней. Вот. Агрессивные люди, как есть, в принципе. То есть, -то, любой человек в любой сфере может придерживаться радикальных взглядов говорим мы про политику, или про социальные какие-то штуки, или про что угодно. Вот. Соответственно, это первый момент. Второй момент заключается в том... Так, погоди, про что ты говорил? Я забыла, какой был второй момент. Ну, если совсем кратко я сказал, что если я вижу феминистку, если вот задолкаете вопросы... А, да, про агрессию. Окей, ладно, пожалуйста, всегда пожалуйста. Да, собственно... На самом деле, действительно, э, с, так э, не все, скажем так, э, снисходительно относятся к людям, которые не шарят. И когда, понимаешь, вы там обсуждаете какие-то сложные проблемы, и ты просто уже, ну, много было таких президентов, когда ты объяснял все на пальцах. Ну, как у нас, например, было с Буториным. То есть, ну, это я-то, как бы, открыта к диалогу. Я запалила его. Ну, в общем, как у нас было, собственно, с Буториным, когда когда мы дискутировали на тему как раз-таки феминизма и зачем он нужен, вот та позиция, которую он транслировал, она, это позиция человека, который даже не пытался разобраться. То есть он... И, спор, и это спор с человеком, который, который худо-бедно шарит, и человек, который не шарит от слова совсем. То есть он вообще не в материале. И в такой ситуации не все как бы готовы снисходительно к этому отнестись, к этому незнанию. И что-то объяснять на пальцах. Большинство как бы, ну да, реагирует на это агрессивно, потому что это происходило, ну, до хера раз. А, и частенько, когда это какой-то, допустим, паблик, где это, ну, такое худо-бедно-закрытое комьюнити, не просветительское. туда приходишь, там действительно может оказаться какое-то агрессивное модераторство, что касается феминизма, потому что, ну, в общем, да, действительно, есть, есть какие-то провокационные вещи и так далее, и так далее. А, потому что на самом деле. Существует сейчас такая повестка, что, короче, женщины очень заебаны тем, что происходит вокруг них вот Именно в России нам ну, типа, тяжело бывает очень жить И начинаешь обращать на это внимание, ну, как бы когда ты просвещаешься и понимаешь, что такое как бы личностные твои права И замечаешь, сколько вокруг тебя и всегда было этого пресловутого создания стереотипов Каких-то правильных образов девочки, женщины, которая должна якобы быть, а не ты а, и, Ну и прочее, и прочее ты просто охуеваешь. Ну просто, на мой взгляд, это похоже на какое-то странное двумыслие и скопизм, когда ты говоришь, что в мире есть проблемы, которые ты должен начать преимущество меминизма, но при этом ты создаешь свои закрытые сообщества, в которых <laughs> все внешние контакты просто отсекаются напрочь, и вы сидите там Они не ну, комфортно. Они не я, говорю, я говорю Нет. исходя из своего опыта. Нет, mm -hmm. тут я вообще, на самом деле, соглашусь с Данилом, а, потому что, ну вот, как бы, а, не буду делать, типа выводов почему так получилось но как бы неспроста же существует огромное количество всяких типа там чуваков с двача которые типа просто делают рейды на феминистические паблики и ловят лузы вот короче типа ну есть такая проблема по как минимум какого-то ряда типа самых вот типа там, в этом смысле уязвимых, да, сообществ, ага. которые действительно такие, это правда, с этим, ну, типа, сложно спорить. Да. А, ну, и у этого, как бы, наверняка есть предпосылки, как минимум, по, хотя бы из-за того, что, очевидно, фамилист в России, это довольно молодая вещь, а когда вещь молодая, она, соответственно, неопытная, когда она неопытная, она, ну, типа, совершает большое количество ошибок. Ну, это тоже, это тоже, как бы, имеет право на жизнь, такая позиция, я с этим тоже, ну, на самом деле, наверное, спорить не стану, не всколыхнулось вам ничего в ответ на твой пассаж. А, в общем, да, действительно есть такая история про как бы агрессию закрытых сообществ. Я думаю, что здесь еще как бы играет роль следующая. То есть, ну, например, есть как бы у нас условно какие-то клубы по интересам, по любым интересам. Типа там вот есть у нас оппозиционеры, либералы и так далее и прочие люди, там не знаю, есть кружок космодесантников, короче, каких-то и так далее. И, короче, вот эти вот разные ну, объединения, люди, которые придерживаются каких-то одних интересов, они, ну, как бы, так вот, человек существует социально, мы сбиваемся типа в группы, чтобы обсуждать это, чтобы это поддерживать друг друга там, и так далее, потому что ну, мы все делим какой-то один и тот же опыт в переживании своих вот ну, интересов, те, то, чем мы интересуемся. Это, думаю, пояснять не надо. Тут понятно все, что к чему. Я уже пояснила. Это во-первых. Во-вторых. И здесь э, с феминизмом такая история, что конкретно данное вот объединение, которое, ну, в принципе, просто, мы можем сказать, что феминизм за права женщин и равенство. Оно включает в себя людей максимально разной внутренней конституции и э, строения, типа, ну, психики просто, это очень разные люди. Они могут быть молодыми, старыми, не знаю, больными, здоровыми, агрессивными, спокойными, вялыми, какими угодно абсолютно, потому что это очень общая, абстрактная практически вещь права и равенства. То есть это такая штука, в которой нету какого-то паттерна того, как выглядят все эти люди, и как они себя ведут, и каких взглядов они придерживаются. Это очень разношерстная комьюнити. Из-за этого, да, действительно можно сталкиваться с подобными вещами, как агрессия, как неадекватные отношение и так далее, и так далее. А можно сталкиваться и с совершенно противоположным отношением. Но здесь, я считаю, работа это ошибка выжившего. Когда ты сталкиваешься с агрессивным поведением феминисток и знаешь только эти случаи, Потому что феминистки, которые адекватных взглядов и более тихие, адекватных, я прошу прощения, я имею в виду более либерально. Простите, пожалуйста, это уже, да, я тут транслирую свои позиции, наверное, этого не стоит делать. В смысле? Um, ну, мысли более... Чтобы транслировать... да, да подожди, нет, я имею не в виду относительно да, потому что, ну, все-таки слушатели разные, как бы не стоит кого-то принижать просто что то, что он придерживаются каких-то взглядов. Мы про это, собственно, и пытаемся сказать. Вот. Э, это, считаю оговорочка. В общем, э, просто более тихие либеральные феминистки, например, они э, не реагируют с, с этой самой агрессией. Они увидят твой комментарий, и они его проскролят мимо, ничего на него не ответят. Потому что они сами по себе такие. Это их вот поле. А агрессивные ответят. И ты, соответственно, не знаешь про случаи проявления как бы, ну, более открытого отношения к себе, как человек, который, допустим, не разбирается, и к своим вопросам, более лояльного. Потому что ты встречаешься только с агрессией, которая как бы имеет такое свойство, как выплескиваться и забивать эфир и быть везде. Не, ну тут логично, наверное, следует еще сказать, что если бы я действительно этим интересовался всерьез, я бы сходил на... в те места, где дают лекции, где комьюнити, в принципе, га... где комьюнити, в принципе готова к диалогу обсуждать, но я решил как-то посмотреть именно на... Жизнь самих сообществ, вот, и увиденное мне не совсем понравилось, поскольку mm -hmm. здесь, как я уже говорил, вот, на лицо конфликт этой открытости и, собственно, какой-то вот системы, в которой ты не можешь быть допущен до обсуждения, потому что ты не принадлежишь к сообществу, но как что-то вот такое убичное. Mm -hmm. вот. Это не очень хорошо. Замат извинись. Замат извинись. В общем.. Ну, понимаешь, на самом деле сообщество в, в каком-нибудь контактике это действительно не очень хороший пример, потому что бывает действительно полезно прийти и посмотреть, как вообще эти люди выглядят и как они общаются. Ну, то есть, например, в Анальде, где я состою, или, допустим, ребра Евы в Питере, на их лекции и сходки приходит ну, довольно большое количество молодых людей, типа мужчин, и они слушают, и их никто не прогоняет за то, что они какие-то не такие, неправильные и так далее что они мужчины, никто не запрещает им этим интересоваться. И это нормально, совершенно приходят люди, которые не разбираются, и ну, мы как мы стараемся а, им тоже как-то с, ним, с ними тоже вести диалог. Это, ну, это норм совершенно. А, я думаю, что просто сообщества, они ну, действительно формируют более закрытое комьюнити, плюс на самом деле это могла быть специфика какого-то данного конкретного сообщества, которое ты бы выбрал просто может быть, типа, не очень верно, потому что они очень разные, они бывают разных размеров, и обсуждают там разные повестки, например, типа, существует феминистическое сообщество, которое посвящено исключительно правам на аборт, правам на аборт, и проблемам вообще абортов и гинекологии в целом в России, и там постят статьи и прочие штуки только на эту тему. И там, да, действительно, мужчины не очень как-то, ну, не то что приветствуются, просто... Частенько можно видеть, что человек задает какой-то, ну, профанский вопрос, мужчина, а его гнобят в комментариях за это, потому что его это якобы не касается. Я тоже, я не считаю, что это правильно, если человек интересуется, то я, как бы, ему ну, его нужно просветить, потому что подобная реакция, она как раз-таки формирует стереотипы об агрессии чрезмерной. Ну, тут как бы, что поделать, действительно, пока... Нету никакого единого понимания у феминисток вот таких вот вещей. Все очень сильно персонализируют это и как бы проецируют на себя, и вот эту свою внутреннюю агрессию, которая у них есть от такой жизни непростой, изливают на конкретных людей, не очень понимая, что они этим отпугивают народ вот, так происходит. Это не хорошо и не плохо, это просто данность. Ну, есть... нет, но это как раз плохо, это то, что я говорю про недостаток опыта. Ну да, да, и нужно ну, как это, как это, бы, это, определенно это, нужно больше времени. Ну как бы, как я уже сказала в самом начале, мы не планируем менять мир <связано> прямо сейчас. Это долгая работа, которая должна вестись как бы всеми нами, теми, кто как бы придерживается подобных взглядов на протяжении длительного времени и надеяться, что это к чему-то приведет. Вот, что я хотела тебе сказать. Аминь. 78. Что расскажешь, Николай, ты? Какие-нибудь, не знаю, вот про стереотипы, про ожидания, есть ли у тебя что-то подобное? Ну, вообще, как-то сложно, честно говоря, ответить на этот вопрос. Ну, я начну с того, что наверняка, ну, типа, есть, скажем так, стереотипы, которые транслируются, типа к не очень вообще подходящее слово, но я использую его, ну, то есть всякие, типа, там, шутки или не шутки, например, про, типа, радикальный феминизм и тому подобные вещи, которые, а, а, ну, такими являются, а, что ли, ну, не то чтобы животрепещущими, а скорее... Вот, ну, непонятными, неважно, потому что это просто какое-то крайнее проявление или потому что это непонятное, просто само по себе, но при этом, ну, как бы, совершенно адекватное проявление, да? А, и вот они очень часто обсуждаются. Ну, то есть, вот Данил упоминал, вот, например, как раз историю про антикафе, да? Это, очевидно, ну, как бы, ну, по крайней мере, для меня не очень правильная позиция. Ну, и, я думаю, как бы адекватный человек, точнее, либеральный, с этим согласится. Вот, потому что, ну, как бы, это то же самое, с чем люди борются, только наоборот, это как бы точно так же неприкольно. я об этом говорила. Вот, не, но как бы я просто пытаюсь сказать, что стереотип о том, что есть вот радикальный феминизм, вот феминистки все ебануты, они вот там, типа, тут что-то делают такое, что-то делают такое. Ну, они есть. Вот, но как бы я даже в некотором смысле согласен, что как бы в любом, опять же, как бы, повторяюсь, немного славой, вообще, как бы, в любой какой-то ячейки, э, в плане ячейки общества, там, какой бы она ни была, к чему бы она вообще не относилась, типа, в, какой, в любой компании, там, в любой парк. В любой да, социальной группе. Вот, да, вот, вот, социальная как, группа, вот, как называется да. вот Есть э, какое-то, ну, как бы, отклонение, причем в обе стороны. Ну, и это как бы нормально. Вот, такие вещи действительно бывают, но это вообще по факту, как бы если разбираться, не говорить ничего о движении как таковом, что вообще тоже очень важно упомянуть. Да, но собирательный образ, как правило, лучше всего сделать исходя из этих негативных штук, и, как правило, эти вещи запоминаются сильнее, чем, пози чем какой-то позитивный опыт. Ну, это про речь, да? А, да, Ну, вообще, я не очень согласен с Данилом, но, то есть, как бы, я не спорю с тем, что как бы, негативная вещь не запоминается лучше, чем позитивная, это абсолютно очень правда, конечно же, но... Тут скорее, как мне кажется, дело в том, что в России, ну, как бы вот такого серьезного гремящего активизма, помимо там, посирает, нет, ну и то, посирает. Это... Посирает это был один прецедент. Ну, типа, я говорю, да. ну, ну, это, типа, вот то, что все назовут, а потом, типа, ну, никому, особо ничего в голову приходить не будет. Да. Вот, поэтому, очевидно, как бы, э, не... во-первых, из этого следует, ну, из этого следует две вещи. Во-первых, э, как бы мы как бы понимаем, исходя из этого факта, что нам не на что смотреть позитивное в России, ну, как бы, вот такое, что вот прям на поверхности, что можно вот прям, типа, вынырнуть, посмотреть, а, вот, поэтому как бы сравнивать не с чем раз, во-вторых, как бы все а, а, Соответственно, примеры какие-то, типа, берутся из-за рубежа, вот, а вот там уже, да, естественно, типа, чем новость более гремящая, тем она больше привлекает внимание, а вот, типа, breaking news, они всегда ломающие в плане того, что они, ну, типа, так или иначе, ну, типа, негативные. Вот, потому что именно вот такие заголовки, или там как угодно их называть, цепляют. А, поэтому, скорее. Когда не будет громкой новости, то, что все у всех хорошо. Ну, типа да. Того, да. Поэтому, скорее дело, не в том, что вот плохие новости запоминаются лучше, а с тем, что оно ну, просто, опять же, типа из-за того, что движение в России, ну, типа, только разбивается. Да. Да, я а, я просто знаю, сравнивать да. не с чем. Mm -hmm. Ну, типа, кому Просто ты не видишь yeah. хорошего, но это через не Через годник Ну, себе. типа того, да. <laughs> ну, надеюсь, что через годик, да. Через годик, ах, если бы. Но тем не менее, понимаешь, все больше людей начинает интересоваться этим, а это хорошо, я считаю. То есть, ну, прогресс на налицо, вот, это прекрасно. При В целом, да, я тоже говорила про это много раз, про то, что очень многие люди формируют стереотипы о феминизме, как раз таки потому, что слышат громкие инфоповоды Запада. А инфоповоды как бы так и работают, они чаще всего это... Инфоповодом становится то, что является так или иначе провокацией. Как, например, была история про Пуссера. Это очень провокационная история супер провокационная, и она была абсолютно везде. Так же, как будет, если... Вот у нас недавно как раз на лекции, на практиках была дискуссия про то, надо ли, имеет ли смысл проводить протестные акции. То есть мы спорили то, насколько хорошо э, так поступать, вообще как создавать э, какие-то негативные коннотации, но при этом у нас есть инфоповод. То есть мы попадем, допустим, мы провели акцию какую-то, Попали во все новости абсолютно, типа, да, дайте на первую полосу, блядь, сказал главный редактор. А, про то, что там, не знаю, феминистки оседлали Ленина и свалили его бюст на землю, а потом танцевали на нем шаманские танцы. Ну или что-нибудь такое, зачем неважно. Соответственно, ну какая-то провокационная вещь, да? Но при этом мы будем создавать еще больше стереотипов такими вещами. С одной стороны. С другой стороны, люди смотрят на такие вещи, потому что это доходит до самых непросвещенных даже. до которых вообще не читают новости. Сарафан на радио работает и все такое прочее. Они узнают про то, что существует феминизм и что люди... ну то есть не что он существует как явление, а что, а что вот существует конкретная вот группа людей, которая подписывается под этим действием и она а, за что-то оказывается борется, то есть они а, совершают эту акцию во имя чего-то, во имя каких-то своих убеждений и возможно кто-то этим заинтересуется. Данил, что с тобой не так? Сигареты. Возьми сигарету, Данил. У тебя они есть, их я тебе дала. Так вот. Ты понял. Вот. Тоже это неоднозначный вопрос. Все придерживаются здесь разных мнений, то насколько это легитимно делать такие вещи. Ну и, соответственно, как бы инфоповод всегда, в принципе, да, так и должен работать. И из-за этого это тоже является одним из таких главных источников создания стереотипов. И я считаю, что это может отпугивать людей, потому что ты, мне кажется, не хочешь, не испытываешь доверие к группе, которая, вот, о которой ты знаешь только по таким громким новостям, то есть по негативным. Ну, это то, что я пытался сказать. Да. Вот. Собственно, продолжаю отвечать вообще на вопрос, так-то, ну, как бы, я вообще, честно говоря, не то чтобы могу понять, как отвечать на него дальше, потому что, ну, как бы, не знаю, очень странно прозвучит, но... Ну, типа, я не могу сказать, если у меня стереотипы о феминизме, типа, о феминизме, как, типа, вот, скажем так, репрезентативной выборки движения, короче, да, да, скажем да. так, я да. А, вот, а ну просчет, на ну, насчет ожиданий, как бы все очень банально, я ожидаю, что все будет заебиться. Вот, поэтому я не знаю, как мне него дальше отвечать, да, ответить поэтому я закончу. Ну, в общем, на самом деле, адекватная позиция здесь, как бы, если ты не знаешь, как относиться к феминизму, я считаю, что. Я считаю, что она такая, да, действительно, не относись То есть не формируй ожиданий и каких-то не делай никаких запросов Человеку только потому, что ты думаешь, что он, фемини... ну, или он является феминистом Слышь, феминисткой. Я тебе об этом и говорил, когда сказал, что теперь я жду просто пока человек сам забросит шар, чтобы ага. дальше подхватить шар. Да, что шар веки, наверное, да здесь история не в том, что ты будешь строить с ним, строить или не строить с человеком диалог на тему феминизма, а в том, что а, я пытаюсь донести очень простую мысль, что феминизм занимается нужными важными вещами, и нужно, если ты уж прям не можешь понять и разделить их идеи, нужно хотя бы не мешать, хотя бы не способствовать формированию дополнительных стереотипов, а, и... Ну, если как бы, есть человек, который являет, ну, придерживается таких взглядов, то можно к, просто сказать ему, что он, в принципе, да, молодец. Вот. Красава, братан. Да. Сестра. Красава. А, да, кстати, ок, вот, отлично, ты сказал слово сестра. Это нас приводит к следующей теме. А, Инсус. И, на самом деле, я не, я не планировала сегодня это обсуждать, и очень зря это очень интересная штука. А, про феминизм как секту в глазах общества. Я считаю, что это повсеместная история, когда люди э, видят вот эти вот все сестры-сестре, они начинают думать про то, что, дескать, что-что, это, это же, там 140 тысяч человек в паблике, они все чужие друг другу люди, которые друг друга не знают, почему они так друг к другу обращаются, это вызывает какое то мне кажется, внутреннее, внутренний дискомфорт. Как раз таки формирования стереотипа происходят через это в том числе, что, дескать, вот это вот какое-то какое сообщество, которое поехавшее э -э у нас, у русских людей, <laughs> так заведено, а, не доверять нахуй никому вообще, то есть э -э у нас очень враждебная, мы растем так, что у нас очень враждебная среда, которая нас судит э -э и осуждает и так далее, и так далее, вот. Про это хотел поговорить. Скажите мне, пожалуйста, есть ли такая штука? есть Возникает ли отторжение какое-то, когда видите подобные вещи? Ну, давай сначала разберемся с тем, что такое секта вообще. Какие признаки секты можно выделить? Первое, это что такое? Наличие гуру какого-то. Да, это всегда... Я понимаю, я говорила про условное, то есть с точки зрения рядового обывателя, который не понимает... Я могу рассказать только свою точку зрения, я не отвечаю за мужиков. Я понимаю в этом мы речь. а я не отвечаю за всех министов, я тоже с тобой. Да, да, с ними, со всеми, не с вами, в смысле с теми, кто не участвует в процессе, я никого не хотел оскорбить, никого не хотел обидеть, задеть или как-то имплицитно или эксплицитно выразить свое недовольство и нежелание в этом участвовать. Вот. Так извинись извинись. Извините, нетрудно. Я хочу сказать, что я, ну, не мир как все, кто просто, и как вот какой-то такой вот прям сообщество. Ну, естественно, с моим опытом, если возвращаться опять же к опыту моего попытки участвовать в этих сообществах, да, это выглядит как закрытое сообщество, но определенные, грубо говоря, группы, если мы говорим про интернет, выглядит закрытое сообщество, вход в который невозможен, если ты не маркируешься как свой. Вот. Что, в принципе, уже немножко отталкивает. Если говорить про жизнь, я вот никогда не видел, чтобы женщины с трудованным строем, с кучей значков, значит, ходили мимо меня и пиздили за то, что я мужчина, замат, извините его. Вот. Материться люблю пиздец. Поэтому нет, я никогда не маркирую это чем-то таким агрессивным, отталкивающим, пугающим своей монолитностью и похожестью на какие-либо секты. Для меня, ну, может быть, если я вдруг вольно или невольно стану съездим в какой-либо процессе или митинга, мне это покажется чем-то странным, но я ко всем митингам отношусь с некоторой долей скепсиса, потому что это много людей, которые что-то кричат, единый порыв, единая нация, единый кулак, меня это очень смущает всегда и всегда беспокоит. В принципе, вот. Я прям вижу, как ты на митинге какого-нибудь Навального ходишь и беспокоишься мимо. Очень беспокойно прохожу. Я ехал, я ехал на такси его митинг, мне было беспокойно, да. Потому, ну, потому что там пиздило было, извините но за так, мат. Да, ну но... так не тебя же пиздили. Ну и что? Меня просто смущал сам факт того, что вот сталкиваются две какие-то неоформившиеся массы, которые пытаются переломить друг друга. Это меня всегда пугает. Где-то примерно так и выглядит твой секс. Ты не очень толерантна. Я совершенно не толерантна, мне уже просто, на самом деле, очень весело, я хочу шутить. Да, я прошу прощения. Ну, так вот. За несмешные шутки За несмешные шутки прошу прощения и за мат тоже извини. Чем я хуже, правда? Значит, ну, смотри, по поводу, я думаю, то, ну, митингов и вообще, в чем смысл, собственно говоря, активизма и в чем смысл митингов, мы будем говорить как-нибудь в другой раз, это тоже очень обширная тема, у нас время же подходит к концу потихоньку. Николай, тебе что сказать по поводу вот таких вот вещей, как Сестра-сестре, например. Не паблик Сестра-сестре, а имеется в виду просто принятое обращение, или там, скажем, какие-то такие... Топ. Вы говорите, вообще друг другу как сестры, то есть ты, ты, ты, ты приходишь, там на... Прости, просто вопрос Да, мы приходишь на сборище, ну, в сборище звучит, возможно, ну, это негативная окраска, да. но ты приходишь да. на какое-то собрание, да. говоришь, там, здравствуйте, сестры, нет, меня зовут нас... Слава. Нет, ну? так, так не происходит. Просто общепринятое обращение, например, вот я хочу написать в... Феминистический паблик, любой, я обращусь к ним не как, скорее всего, не как, например, «здравствуйте, друзья», я обращусь как к подруге, я лично не использую слово «сестра», мне она тоже немножечко кажется каким-то странным, это чисто мои законы, у меня одна сестра, <laughs>, извините. <laughs> вот. а, я обращаюсь как ну, подруги. Очень, очень часто принято обращение девы, например. То есть, mm. ну, вот так. Так а... это же просто принятые в сообществе формы общения. Ну, все, слэк. в этом нет ничего как такого. Так. Это все равно что, сабдвач или вот, кстати... алоха, братаны. Вот. Мы же не считаем любых стримеров, фанатов стримеров чем-то сектантским. Просто потому, что они обращают другу хай хай и с вами ивангай. Да, и хуй такой хуйни, так что разделяйтесь. Это, кстати, как называется, когда у видеоблогера есть свое обращение фирменное. Ну, приветствую. Нет, это просто как бы вот принято сообщество. Вот у этого, этого есть какое-то специальное слово. Нет. Да. Я не к этому, это просто а, диаблогинг да. конкретно. А, да. Окей. Вот. Э, про. Ну я имею в виду, что, э, короче, на самом деле есть просто вот это вот комьюнити, да, которая очень ну, действительно достаточно сплоченная. Это хорошо в том смысле, что мы все как бы стараемся друг друга поддерживать потому что мы все ну, разделяем эти проблемы и отношения к этим проблемам. Это плохо с той стороны, что когда сообщество плотное, оно, как правило, закрыто, и оно с трудом принимает ä, новых, новых людей, да, да. да. э -э которые как бы... Все, шутка, извините. <гласно> <глуш grin> да, как-то так, да, принимает в себя новых членов, и э, тем более, если этот человек, он э, не соответствует, опять же, их представлениям о том, каким должен быть член их конкретного сообщества. С этим это тоже конфликтная достаточно история. Вот. Но комедия плотная, потому что я уже, я уже говорила про то, что феминизм в России это такая плохо оформившаяся вещь. Не в смысле, что, как, -то, как, -то, как Николай говорил, она молодая, а в смысле, что... А, еще как бы плохо понятно, куда двигаться, что делать. Ни у кого нет никакого единого плана. То, о чем я говорила вначале, что существует много ячеек, мы все раздражены, все занимаются разными вещами, никто не может объединиться. А, и поэтому все такие, а, -а, а, типа, немножечко как бы паникуют. Вообще феминизм сам по себе паникует, на мой взгляд. А, и... и к чему я это все вела? Я забыла. Я считаю, что на этой прекрасной ноте мы можем закончить, у нас ровно час. А, окей, очень было приятно с вами пообщаться, ребят. Да, взаимно. Сейчас еще пообщаемся, за кадром. Очень приятно было с вами поговорить и услышать Данил твою позицию, Николай твою тоже. Данил. Да, я слушаю. Да, слушаю. Не греби, пожалуйста, включай. Будет хорошо, если вы попрощаетесь. До свидания, рад был вас... Говорить знаю как-то сами взаимодействовать наверное в такой форме угу. до свидания до свидания до свидания а, о, сейчас еще конкретно оговорюсь буквально одна минута в прошлом выпуске я очень хотела сказать про то, что очень хочется вести рубрику с ответами на вопросы, то есть какими-то, ну, в общем, как-то взаимодействовать с аудиторией. Поэтому, если у вас возникли относительно данного выпуска или прошлого выпуска какие-то вопросы, может быть оговорки, может быть есть мнение, которые вы не разделяете, то очень как бы большая просьба об этом все писать. Комментарии читаются, будут как-то и как бы интересно, оттуда будем обсуждать в выпусках. Вот. То есть это всегда очень классно, когда есть какой-то коннект. Буду рада, если у меня получится с вами его наладить. Вот. Всем большое спасибо, это был подкаст Сэндвич. Меня зовут Ярослава, у меня в гостях были Данил и Николай. Замечательные люди, очень их люблю и вам советую. Вот. Хорошего дня, вечера, ночи и так далее, и так далее.